как они действуют? Вот когда, когда, не знаю, сами обычно пикаперы знакомятся в общественных местах, Все, да, да, и вот он, как бы, какая-то нестандартная фраза, например, о, сегодня такой чудесный день, в этот день я познакомился с тобой, боже, как тебя зовут, богиня там, не знаю, я да, выполняю, да, или что-нибудь такое. То есть как, <смех> какая-то необычность, вот. И вот он сразу же начинает трогать, сразу начинает на границе нарушать, сразу же, сразу же начинает говорить, слушай, пойдем, я тебя приглашу куда-нибудь, потом поедем ко мне. То есть сразу так все быстро, да, вы там три, три мероприятия посетили с ним за один день, у кого-то уже три дня с ним вместе. Он говорит, ну все, как бы уже три друг друга знаем, как бы. М -м -м, почитайте книжки, там, РМС, например, или пикап. Там все написано, как это работает, это психология, НЛП, гипноз и все такое. Вот. Конечно, мало кто умеет реально этим владеть, да, потому что это ну, надо быть ну, как бы продвинутым. Да. Ну, честно говоря, я думаю, раскусить это несложно. То есть что я на первом свидании, на втором, на третьем, на двадцатом сексом не занимаюсь. Мне важно понять, что ты за личность. Все. Вот докажешь, что ты личность крутая, да, возьмешь меня замуж, тогда мы с тобой поговорим. Вот. И все. Сразу же пикапера возбуждение спадает. На вас. Да.